привет ребята, с вами я Димас, и сейчас я расскажу дополнительные настройки YouTube канала сейчас так, а... мне надо у меня наконец и так, пора переходить к тебе нужно какой то субтитру чтобы я трансляцию Окей, все. it's not pretty a packable okay. okay, okay, okay, okay. Ah, that в принципе, правильно уже обрадован и по вот все, давайте переходим на тазите я буду что мне придется я моему аккаунту так так так так так так так так так я могу немного вот, ну, ребята, она у нас Я понимаю, что... Ага, ага. Вы понимаете, конечно. Да, видите там Ну, да. Теперь все готово, ребята. А. Так. А. Класс, ребята, есть. Теперь нужно связать аккаунт. На рекламном канале можно связать с аккаунтом. Позвращаться с аккаунтом это будет очень легко. Это просто. Так. Ох, это загрузочка. После связания аккаунта, мы можем сказать, типа, а, будет реклама на вашем YouTube-канале. Я сейчас бегу с этим аккаунтом, потом только уже могу... Есть такие э, рекламу, я как Такая. Типа такое будет. Ага, что-то, что-то... Ага, что-то, что-то... Так. Вот, вот. Так, а где? А, вот контакты платили, вот, вот это мой лимит, так вот, индекс Отправить. Клики, а это. А, вот. А, так, убиваем мне поручный энд скакивай в состав специальное приложение положение информация служба информация о том если мне меня приглашение мальчика пустила но ну, не надо я считаю что это не надо не у вот это отправить заявку так готово сейчас Ушел, ну, а, так, так, так, так, так отправка идет, отправка, отправка, отправка. Что? Я совершил ошибку. Повторите. Так отправить заявку. Начать отправку на заявку. Так, так. Ну почему не идет дальше? У меня все, я на аха Или. Из что, из из того, что в этом Давайте теперь. А да, понимаю, э, так, так. и, и кнопку привет призовем и тихие так так так так так так и конечно ваше участие а если все принять вы не получите а, ее систему так стать с функцией конечно ребята у наши э, готовы все аляция синхрон включено а, так возможно чтобы покинуть и связать аккаунт с аккаунтом CC. Не, я уже связался. Зачем мне это делать? Я уже связался. Да. Конечно, теперь переходим к, а, на новому видео. Как теперь вы видите, здесь стоит галочка до использовать это означает не ага. после теперь когда вы подтвердили свой аккаунт, нажимайте и, конечно же, глядя, что можно. Раньше, так, когда вы подтверждаете, выходит теперь свой значок, ну типа фотка. сейчас пере а, я я потом это покажу, как делать Потом выбирайте подсказки, добавлять. Конечные заставки можно еще добавлять. Аудио. Но после аудио у вас не будет слышан. Так, фильтры, видео можно так сделать. Сейчас теперь перейдем к по управления. Так, значит, панели управления у меня все здесь нормально. 8 подписчиков тоже нормально. Новые возможности какие-то новые. Маски, лыжи, комментарии. комментарии. Спамы нет, нет спам, странно, в комментариях Но потом так заносят, я потом. Кто это написал? Я сам написал Сообщество видео. подписчики. У нас контрастники. Это уже мои подписчики, не знаю, что ага. Теперь все. Давайте теперь нажимайте вот такой вот настройки Ютуба и переходите в а -а, связанию с рекомендаем. Давайте связать теперь твиттер. Вы можете ещё связать твиттер. Я уже связан с этим показывать информацию о моей То есть, информацию о моих подписках, нажимайте сохранить тоже. И нажимать теперь общие, Присылать только присылать последний лайф так. Сохранить тоже сохранить. А стоп, стоп, топов почти все сделано теперь да все в принципе все сделано так а в ВИТЕР авторизовать конечно ВИТЕР да за несколько секунд все готово теперь когда вы нажимаете соединение аккаунта стоп я ВИТЕР уже связал а его не ладно нажимайте теперь мой канал и конечно же все так, как видите, у меня стоит уже галочка какую-то, и я не, чтобы все было у вас понятно, делайте вот такие вот вещи, добавляйте, типа в ряд горизонт, чтобы все было понятно, и... данные записи, данные, или данные записи, или недавние действия, эти список можно сделать вот такой, да, вот такой. Готово думаю. Теперь, э, чтобы зрителям было понятно, делать вот так. Добавлять чужие листья и так далее. Чтобы вас поняли. А с вами был я, Димарсер. Всем пока.